Привет! Сегодня будет еще одна серия видео, посвященная зарядным станциям производства компании Auto Enterprise. В прошлых видео мы рассмотрели зарядные станции переменного тока Single и iStation, а сегодня рассмотрим мощную зарядную станцию, которая способна заряжать автомобиль как переменным, так и постоянным током под названием Wall Complex. Такую станцию чаще всего устанавливает торговые центры, рестораны, кафе и другие заведения, в которых средняя посещаемость составляет от 30 минут до полутора час. Поскольку посетителям таких заведений удобнее всего заряжаться на скоростных зарядках. Вставил коннектор, пошел по делам, вернулся, машина заряжена. В базовой комплектации эта станция производится с четырьмя коннекторами. Два переменного тока и два постоянного. Но при заказе можно добавить еще один коннектор постоянного тока. Доступные коннекторы переменного тока это Type-1, Type-2 и GB для автомобилей китайского рынка. Они устанавливаются в любой конфигурации. Доступные типы коннекторов постоянного тока это CCS-COMBO-1, CCS-COMBO-2, Shademo и GBT. Их можно установить в любой конфигурации. Заказчик сам выбирает, установить несколько одинаковых или все разные. Также при заказе можно выбрать количество модулей, которые преобразуют переменный ток в постоянный. В топовой комплектации идет 4 модуля по 30 кВт каждый. Такая станция может выдавать 120 кВт постоянного тока. Благодаря этому Волл комплекс часто встречается на заправках междугородних дорог Украины. Помимо высокой скорости зарядки, эта станция имеет очень привлекательную цену. Она в несколько раз дешевле, чем любая станция такой же мощности у конкурентов. Именно поэтому Google на данный момент является самой востребованной моделью производства компании Auto Enterprise. Компания «Автоэнтерпрайз» постоянно разрабатывает современные технологии и модернизирует свои старые станции. И Волл Комплекс является хорошим примером того, как мы модернизировали свою старую модель. Ведь ее разработка началась еще в 2017 году. В то время у «Автоэнтерпрайз» еще не было технологии производства скоростных зарядок. Потому для расширения инфраструктуры электромобилей компания покупала китайские зарядные станции Сетек. За год их эксплуатации был выявлен целый ряд недостатков в конструкции корпуса, электроники и софт. Из-за постоянных ремонтов в китайской станции от оригинала остался только корпус. Да и то не очень качественный. И естественно происходит, вот там результат, взрываются компоненты, элементы и так далее. Тогда автоэнтерпрайз начала разработку собственной станции, в которой будут исправлены все ошибки китайских коллег. Поскольку зарядки, которые стоят на земле, как холодильники засасывают в себя много грязи, новую станцию решили делать приподнятой над землей. Волкомплекс это настенная станция, которая крепится к стене с помощью специальной пластины, но чаще ее устанавливают на полтора метровый пьедестал из прочной стали внутри которого протягивается силовой кабель. Наши инженеры разработали новую электронику, используя качественные комплектующие всемирно известных производителей. Станция получилась намного более компактной благодаря тому, что все детали крепились к специальной раме внутри корпуса. Программисты с нуля разработали абсолютно новый софт для этой станции. Первая удачная модель получила название К-Комплекс. На протяжении года ее эксплуатации собиралась вся информация о ее работе. И после этого началась модернизация. Была увеличена мощность за счет добавления дополнительных силовых модулей. Для этого пришлось перебалансировать станцию и доработать корпус. Обновленная модель получила название Волк-Комплекс. Корпус станции сделан из прочной листовой стали. Прошел ручную полировку, грунтовку и электростатическую покраску, благодаря чему имеет антикорзийные свойства, имеет защиту от проникновения влаги и пыли IP54 и защиту от механических повреждений IK10. Станция стабильно работает в любых погодных условиях и выдерживает перепады температуры от минус 35 до плюс 50. Лед дисплей специально вынесли в нижнюю часть станции, чтобы освободить поверхность для размещения рекламы или личного бренда заказчика. Силовые кабели имеют длину от 6,5 метров. При заказе длину можно увеличить. Также дополнительно можно установить автоматическую подтяжку силовых кабелей. Благодаря чему вам не придется тащить кабель по земле и он сам вернется в исходное положение. Комплекс мощная средная станция в компактном корпусе, и на данный момент она является лучшим предложением по соотношению цена-качество. Более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте, ссылки будут в описании. На сегодня все. Надеюсь, данная информация была вам полезной. Увидимся в следующих видео.